Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к стихам и песням, к авторским нашего канала. Во-первых, хочу, друзья, вам сообщить, что меня опять долгое время не было, как вы знаете, я не выходил на свой канал по причине моей болезни, вы тоже знаете. Но у меня как бы случилось два таких случая. То, что я на очередную хотел ложиться в химиотерапию, но этому не случилось, так как я заболел простудой. А простуда вот какая – у меня воспаление было почек. Полинефрит. У меня, значит, обнаружили полинефрит. И я по этому случаю уже лег на лечение почек вот. всей мочевой системы. Плюс, вот, лежал я две недели. Ну, в конце концов, конечно, подлечился. Слава Богу, врачу. Моему лечащему я очень благодарен. Вот, Дмитрию Федоровичу Колесникову выражаю благодарность. Очень большой-большой поклон. Если он меня смотрит, видит. И пусть все знают, что это врач очень хороший, очень порядочный. Вот. Большое ему, большое ему спасибо. Ну, что еще хочу сказать. Пока вот я лежал, положили пациента такого в палату ко мне. Мужичка, так скажем, больного. Ну, он, в принципе, не так был болен, как я. Но плюс, я от него заразился еще плюс другим простудным заболеванием, гриппом или там ОРВИ, что у меня произошло после. Дело в том, что он соплями харкался, сморкался. И вот такие дела происходили несколько дней, пока я от него не заразился. Конечно, хочу сказать то, что врачам надо быть бдительным. Особенно, когда онкологический больной лежит с таким пациентом. Потеян иммунитет, все прочее. Нет ничего говорить об этом, все прекрасно знают. И вот так я легко подцепил от него вот эту заразу. Слава Богу, у меня нашлись таблетки, заранее которые были у меня припасены, мне их жена купила перед госпитализацией. И вот такое дело. И вот я хочу сказать. Я выписался с небольшой, конечно, температуркой, наверное. Может быть, была температура 37. Дома я подлечился, все таблетки пропил. Вот такие дела. Так что, друзья, не обижайтесь, как я пропадаю. Потому что у меня практически от некоторых очень сложные заболевания. Очень сложные заболевания, болезнь протекает, так скажем. Вот. И всячески стараюсь подлечиться. Вот что я вам хотел сказать. Вот и все. А теперь еще о другом скажу. Вот. Случилось так, что хотел я зайти на комментарии, который мне оставили, оставить отзывы, зайти еще э -э -э, ко всем, кто оставил комментарии мне. Но получилось так, я не мог зайти. Почему, не знаю. Вот где комментарии оставили, там иконка с левой стороны. Так вот на эту иконку я нажимаю этих друзей, кто оставил комментарий, и никак я не мог зайти. В чем причина я не знаю. Я уже написал, там увидите под последним роликом, кто я выставил тогда. Это было месяц назад, наверное, прошел месяц. Вот то, что кто знает в чем причина, может быть это с ютубом что-то связано. Оставьте комментарии. Оставьте отзыв на этот случай Я вас прошу, почему вы так Я не, не смог зайти Мне наверное сейчас придется просто-напросто Ко всем заходить с, с канала А не с этой иконки Вот, канал надо будет находить Прочих этих Ваших всех Каналов Где вы стоите Вот, и наверное так или может быть вы мне подскажете, как с этой иконки мне еще зайти. Может быть, YouTube кто-то сделал такой, что нельзя уже зайти с иконки. Вот такие дела. И еще плюс у меня телефончик старый навернулся. Вот он. Декст называется. Вот я вам покажу Декст. Вот. Он у меня тоже, значит, сломался этот телефон и я не смог через него никому тоже зайти мне пришлось купить новый телефон, хороший кстати вот хороший кстати телефон вот телефончик очень хороший вот такой вот уже новый вот он телефончик вот я уже могу сейчас конечно и на YouTube заходить. И везде я уже смог зарегистрироваться. Вот. Вот. Вот теперь я с нового телефона вот так вот уже. Вот показываю. Мой телефон новый. Вот. Название не буду говорить, это ни о чем. Вот я ко всем могу заходить, но вот комментарий, комментарий не могу отправить. Не могу вернее зайти по комментариям. Вот, например, кварочки невочу. Пробовал. И вот никак не зашел я к ней. Вот никак вот к ней не зашел. И вот такое дело. Ну, в общем, короче, кто знает, в чем причина, мне скажите, ответьте, пожалуйста. Вот и все. Вот такой вот телефон. Нормальный телефон. Это у моего друга хорошего такой же телефон. И я, как бы мне он понравился в э, пользовании. В общем во всех смыслах вот Вот такой вот телефон вот и все ну что вам скажу друзья до скорых встреч это я просто вам вот смог сказать то что я в чем причина у меня была меня что долго не было и в чем вообще все вещи которые произошли. Вот. Всем желаю здоровья огромного, всем крепкого здоровья. Вот. Не болейте, ради Бога. Болезнь – это такая противная штука, лучше ничего не знать про все эти болячки. Вот. Всем хорошего, до скорых встреч. С вами был Алексей Доктор Леший. Спасибо вам всем за внимание.